Казань! Салют всем, добро пожаловать на канал Хижина Музыканта. Меня зовут Раиль Арсланов. И сегодня я хочу попробовать новую для моего канала рубрику под названием «Сколько заработает уличный музыкант в Казани?». А подыгрывать мне будет местная группа «Семья», чтобы звук был еще мощнее. Ссылочку на ребята оставлю в описании под видео, чтобы вы могли пригласить их на свадьбу или на любое ваше мероприятие. А теперь время поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Если это видео набирает 100 тысяч лайков, я отправляюсь следующий ваш город, чтобы снять данную рубрику. Напишите, кстати, в комментариях, в каком городе вы бы хотели видеть меня. Обязательно досмотрите видео до конца, именно там вы узнаете, сколько же денег мы заработали на самом деле. Ну а сейчас погнали играть музыку и поднимать людям настроение. одной из старых дач, за столом большим и шумным, Речь держали пацаны о вечной дружбе. Дым по кругу идут на стаканы и Все клялись друг к другу Своих не забывать Вместе идти вместе до конца слова пацана Не ну, кто не бежал от местных С перебитым носом, пьяные по дворам Нужно расстаться на. Не надолго, не на неделю, и точно, не навсегда. Поменьше слушать Какой не пью Какие дела С чуваками пока без горни от Никогда снова Пацана Не понять, кто Не бежал от местных С пипетом носа Пьяный по дворам Нужно Расстаться Точнее на долго, ни не на неделю, Точно не навсегда. Лето в этом году радует жарой, так что у меня появился повод снова устроить себе шопинг на все майки Решил взять себе вот такой вот комплект, футболочка, шорты, которые, кстати, подчеркивают мои красивые волосатые ноги Но самое главное, посмотрите на этот принт Этот дедушка явно не оставит равнодушным никого из прохожих и поднимет всем настроение, да еще играет на гармошке А гармошка это сейчас тренд, а кто запустил тренд на гармошке? Понятно, что я В общем, одежда очень классно села Порадовала меня качеством А это казанка, знакомьтесь На все майки огромный выбор принтов на разные темы Музыка, кино, аниме, мемы И всегда знаете, что можете воспользоваться конструктором Где можете сделать свой авторский принт, как это сделал я Здесь вы также можете заказать хлопковые вещи без принтов Чтобы пополнить свой базовый гардероб В общем, используйте QR-код Или кликайте по ссылочке в описании, чтобы попасть на сайт Не забудьте воспользоваться промокодом чтобы получить 15 скидку погнали дальше День с улицами папы или радиусы мира прыгать, целился жесточе, чем газ. Навсем понятно стал, сильно стал себе здебиль. Моё, Боже, как хотел я увидеть цвет, и как бы считал бы нужен жить, мечтал. И вот однажды, как упишь, я летал во сне, духом верю. Желать лучше Все, кто меня помнит, знает Я не был таким воздушным а И у вас получится Боже, как хотел я увидеть хотел, И так посчитал бы нужным Король и шут, Ура! лесник, песня. Ищил. И в доме листника я ночлега попросил Улыбкой добродушный старик меня впустил И Жестом дружелюбным на ужин пригласил Будь hey! как домовутник, я ни в чем не откажу Я ни в чем не откажу Я ни в чем не откажу На улице темнела, сидя за столом. Старик сидел напротив болтала, том осем, что если без животных у старика врагов, что нравится ему, покам волков, теперь по эти Гулы. Завыли под окном Жирный перевяз Ты всякая трапа кушай Пойдем, приятель, Эй, Будь так дома, путник Я ни в чем не откажу Я ни в чем не откажу Я ни в чем не откажу hey! Божество не стоит Кое желаешь, расскажу Кое желаешь, скажу машка Татарскую споем, потому что Татарстайн находится самую знаменитую песню. Свибулак, опахи, зушок, It's to go in. Сказать тебе нет я пустится плавно на пол Все твое белье И белье сердца было еще адским огнем Ты со мной забудь обо всем эту ночь нам покажется снова Я возьму тебя как одну дождь, а -а -а -а. у нас закрутые анты в Ты уйдешь, как И следы на старый трасы, Бессты на постели, на понятную по счастливую ночь. Качнуться в ночи Слышишь, как мое сердце стучит Два пылающих тел солится В ночной тишине Поете только вы что Ушел из жизни Юрий Штунов, поэтому почти память споем его одну песню Но не «Белые розы», а песню детства Я еще с тобой Детство, детство, ты куда постой? А я хочу, а я хочу опять По крышам бегать, голубей гонять Вознить на танк. Girl, I've been Com tudo só Остается только вспоминать Своя программа, по ней мы двигаемся, дальше еще более мощная песня, порнофильмы, я так соскучился. Зеркал, откуда в любовных пожарах, петардый сердец, стенка за стенкой, душа, за душою тоска, тянет болотную заколдованных мест. Я жизнь земля никогда никому не отдам плакали гордые льды Наши тела вы могли отыскать по следам Если бы мы не забыли оставить За секунду проносится ночь, Но вечностью черный разлука бушится вновь. Так почему же мы все разбегаемся прочь, Зная в каком направлении наша любовь? Чаще себя узнал Секция на этом закончено. Спасибо большое, что пришли. У нас будет возможность пообщаться и сделать фото. Спасибо огромное, еще увидимся. Музыка Раели убивает забавал. Переводы. Да, нахера, сейчас... Итого мы заработали 14 тысяч рублей за полтора часа игры, если бы мы продолжили, конечно же сумма была бы намного больше, потому что мы только-только разогрели народ, все подтянулись, начали петь. дальше наша встреча плавно перешла в фотосессию и общение, поэтому я не жалею. Многие просили давно уже сделать что-нибудь в Казани, потому что я там прям очень редко провожу концерты и встречи. Не забудьте поставить лайк, обязательно подписаться на мой канал в это непростое время, когда нет монетизации. Единственное, что от вас прошу, это подписаться на мой телеграм-канал и на мой YouTube-канал. В комментариях напишите, какая песня вас затронула больше всего. Всем желаю добра, позитива и любви. Увидимся. Пролетаем по городу, мимо и и скоро повезет, значит во всем, Между нами небосвод обратится, Яркий красный волоссой обратится, Надо один сон обратиться, Яркий красный волоссой обратится,